Друзья, привет! С вами магазин 812фото, и сегодня у нас в гостях Yungno 600 Air. Если вы хоть раз были у нас в гостях и общались со мной на тему видеосвета, то вы наверняка знаете мою любовь к Yungno 300 Air, его младшей и первой модели. Она запала мне в душу и огромное количество наших покупателей за свои маленькие габариты, потрясающую цветопередачу, потрясающую мощность в 2000 люминов, а также свою потрясающе низкую цену. И представьте мою радость, когда к нам приезжает старший собрат Yungno 600 Air. Самое приятное в этом видеосвете, что все плюсы, которые были в Юнгнову 300 r перекочевали в старшего брата, а также старший брат лишился нескольких минусов от младшего. Итак, давайте рассмотрим его поподробней. В Юнгнову 600 ar от младшего брата перекочевали все его плюсы. Это тонкий профиль, отличная мощность для своих габаритов, потрясающая цветопередача в 95 плюс кри, а также относительно небольшая цена. Также сюда перекочевали светодиоды большего размера с маркировкой SMG. И все тот же молочный диффузор, который потрясающе рассеивает свет и очень мягко ложится на поверхность. Что изменилось, помимо размеров? Теперь он питается от двух аккумуляторов, имеет более удобное управление. По управлению мы имеем отдельную кнопку включения и имеем два кольца регулировки мощности. В руках сейчас у меня цветная модель, поэтому правая часть у нас отвечает за теплые светодиоды, а левая часть за холодные светодиоды с температурой 5 500 кельвинов, а теплые 3200 кельвинов. Благодаря двум кольцам регулировки мы имеем возможность гораздо оперативней и удобнее менять температуру и мощность нашего видеосвета. Также при этом нововведением было разделение моделей на цветную, как это и было в Signo 300 Air, и одноцветную, таким же. Сзади они абсолютно ничем не отличаются, только теперь левое кольцо отвечает за одну половину светодиодов, а вторая за вторую. Можно очень тонко регулировать мощность нашего света. В светодиодных панелях, которые питаются от двух аккумуляторов, сразу напрашивается вопрос, а что будет, если будет только один аккумулятор? Отвечаем на этот вопрос. В данном случае будет гореть только половина светодиодов. В одноцветной модели, мы всего лишь сокращаем мощность нашего светодиодного света в два раза. Что касается биколорной модели, здесь мы получаем либо светодиоды одной температуры, либо светодиоды другой температуры. Поэтому, естественно, желательно использовать два аккумулятора и, и следить, чтобы они разряжались равномерно. Иначе в какой-то момент вы останетесь либо со светодиодами одной температуры, либо просто с половиной мощности. Питаться может панель либо от двух аккумуляторов Sony, либо предусмотрен разъем под внешнее питание. Требуется 8 вольт и 5 ампер. И то и то приобретается отдельно в комплекте, к сожалению, не идет. Но за такую цену грех жаловаться на отсутствие таких вещей. Еще одним приятным отличием от младшей модели стало отсутствие крепления через пластиковый двойник, как у GoPro, и замены его на маму четверть дюйма, что гораздо облегчит и усилит вашу конструкцию. Благодаря большой поверхности мы имеем очень мягкий свет, а молочный диффузор рассеивает его в разные стороны, что прекрасно скажется на портретной съемке, а также при забитии хромакея. Давайте заглянем, что же идет с ним в комплекте. Итак, открываем коробку. Инструкция на китайском, на английском. Сама светодиодная панель сеточный мягкий чехольчик для хранения и переноски. И ручка, и она же переходник на стойку на палец. Ручка служит двум целям. Держать в руке либо самим, либо вашему ассистенту, либо сразу одевается на стойку. Минусом является отсутствие поворотной части, невозможность э, изменять наклон панели. Но для этого есть огромное количество аксессуаров, которые можно приобрести отдельно. Что мы в итоге получаем при приобретении Yugnovo 600 Air в сравнении с его младшим братом? Его площадь выросла больше, чем в два раза, что положительно сказалось на мягкости света. Мощность выросла в два раза, что не может нас не радовать. Yugnovo 600 Air лишился большинства минусов, которые были в младшей модели, и сохранил все те приятные плюсы, за которые мы полюбили Yugnovo 300 Air. И при этом его цена меньше, чем в два раза больше, его младшей модели, что является очень приятным бонусом к этой и без того прекрасной панели. Спасибо, что послушали про Yungno 600 Air. Если у вас есть какие-то еще дополнительные вопросы, можете писать нам, звонить нам, а еще лучше приходите к нам в магазин, мы всегда рады вам подсказать, объяснить. Спасибо и до встречи. С вами был магазин 812 фото.